Дорогие друзья, коллеги, родственники, хочу поздравить вас с новым 2020 годом, пожелать вам в новом году здоровья, успехов, хорошего настроения, удачи. Всем пока!